Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм С вами, как всегда, ваш Сантьяго И сегодня продолжаем прохождение Киберпанка Все готовы, я надеюсь, ее заварился, а плюшки уже готовы Мы начинаем hey, uh, uh. Что, загружаемся? Загружаемся В прошлой части у нас погиб наш uh, всеми любимый Джейки, да? Тот обычный простачок с района Который крепил нас в нашу душу Своими сказочными э, выражениями, фразами и манерой общения Вот Это очень грустно, это очень плохо, это очень не круто Вот Меня даже... Я-то думал, понял, типа я перед ним буду выпендриваться, как я кулаками всех размачиваю А он, получается, он мякиш, он все, он уже бедный мой мальчик, а. А, Не понял, что за... Не понял, что за волосня сусов у меня на языке. А, так, Джеки, короче. Залутать моего, конечно же. А, нет, смотри. Ну, мразь, а? Что это? Это говорю, отвези а, к Виктору-Вектору. И вот это все. Отвез. Ладно, пойдем, хорошо. Пойдем. Конечно, ничего хорошего. Но мы пойдем. Так. Давай, забираемся на самый верх Нет, не на самый, на второй этаж всего лишь Ну ладно, мы пойдем к NPC, который нас э, интересует сейчас Да Да Постучим Это я Пусти Кто это? Тебя ждут? А, все понял, понял, кто это Давай, давай WNS 54 канал Пираты О вашем проебе говорят все а где Джекстер? Остался в машине. Братик Джекстера больше нет. Да он... да, он мертв. Он мертв. Соболезную, друг. А где Чип? Так, не смогли украсть у меня с собой не смогли украсть алло? у меня с собой алло алло у меня с собой хм. этого я и боялся что Сабура разака мертв ты понимаешь вообще во что вы меня втянули вы завалили его величество Кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя тянут. мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле. Поедем, Я не мог поедем. прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаки, когда за тобой придут. Шмара, ты мне так сейчас не нравишься, Ладно, короче Я думал, спокойно. ровный пот Надо продумать следующий ход Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом Ванная вон там Приведи себя в порядок Что с лицом? У меня все нормально с лицом Ага или что, или я весь в крови? А, ну да. Разбить зеркало. Бедный мой Джеки, а? Ой, мразь какая, короче. Еще даже не капли соболезни... А, соб... Не капли, а, как это называется, вообще слово забыл? Сострадание, ни капли сострадания Во, во, во, во Не проявил ну, Все, и тебе капсда, мудак И тебе капсда Я запоминаю всех, кто меня когда-то чем-то а Я не хочу рисковать, Ви Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь Ты что творишь? Убои Я тебя урою бейдусь, Я тебя урою, мудак я тебя урою, я тебе говорю Запомни мои слова Ты не желез Киберпанг 2077 Вот так вот закручивается сюжет То есть, вот оно, да? Декс оказался слишком слаб Да? Поэтому нам такие. А, как их? Кореша не нужны. Такие кореша нам абсолютно не нужны. Интерлюдия? Выйти на стену. <потвижения> Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. О, Киану Ривз, здорово! Смотри. Мой ты хороший, смотри, какой, а! С дороги, с дороги. Сейчас будем петь! Взять микрофон! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм! И с вами Киану Ривз! Я пришел, чтобы с вами попрощаться! Да ну, зачем? Что же это будет, а? Так, мы отыграли концерт, мы на перекуре, правильно? Вы идти на наружу. На ну, что ты тратишь ты... жизнь? <с Бегаешь <с за нами, как <с шалка> Тратишь жизнь на херню. Э, Согласен. С тобой все нормально. Завали. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Я не ты, я иду до конца. Увидимся в следующей жизни, друг. Иди сюда. Да хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Понимаю. Да, ладно. Увидимся в следующей жизни. Я надеюсь, что только пролог был мутным с кучей отсцен, но теперь я знаю, чего, куда и кого. Так, просто секс, когда злишься, я заказчик и я решаю, когда... Обожаю, так, когда будем кадрить. Моя южная кадрить. Привет, шайтан! Поднимайся. Погнали. Понятно. Киса на фоне там, короче, мурлыкает, да? Так, и что? Куда мы поднимаемся? Куда мы стремимся? Пычок, да, бросили? Хорош. Очередная катсцена. Добрый день. Ой, можно было меньше катсцен? Просто я Вы уже не знаю, я. куда себя деть. Пассифика отрезан. Света нет. Вот танки на улице. Сука, пиздец. Понимаю. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйла наслекает внимание Девушки стреляют, тоже часть плана. Я не понял, мы за Киану Ривза играть будем или что? Мне твои или все-таки за своего персонажа мы будем играть и... Ну, нас там убили, как бы, я не понял. Еще вообще. За... фигня. Цель-то какая? А, я понял, все происходит без нашего участия, да? Ну и что? Ладно, хорошо. Без участия, так. Ну и ладно, обойдемся. Пойдет и так. Принял. Встал. Принял. Ушел. Так, стреляем по мразям по всем. Уничтожаем противников, как бы Как и не было, то есть, да, как рукой смело Так, раз, два, три Какая-то штука а -а -а -а. Хорошо, хорошо Там что-то тоже нас обстреливает, короче Уничтожим эту штуку Здесь тоже взорвали Какую-то херь, короче, расстреливаем противников Короче, из пистолета своего Обезреживаем последнего Все, обезрезили последнего Еще что-то взорвали даже еще И хорошо, и здорово, да, и кайфово Подождать, пока вертолет снизится угу. Дали нам э, шанс пострелять Прыгайся все Взять сумку и прыгнуть Значок реально Мы не, не кайфовый активируем Отдаем на волю гравитации Погнали Зайф разрушает фундамент Башня валится, хаос, вопли рок Хаос, вопли, рок н ролл Кайф. Подключайся. Ну давай, Едят давай, покажи. Мошки? Покажи, чем мы владеем, что у нас и мошки? тут есть. Едят достала уже. Хватит шариться в Передай на всех частотах. Мы не можем включить, короче, это свое зрение, да? Времени Хорошо. Боже, кто вписал этот манифест? Угадай да. с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не траня Вперед, огонь! Ну, погнали, время! погнали у них тоже глаза есть. Это кто? А, так ты не наш, Вот, Я думал, это, короче, наш, типа, я думаю, откуда он у нас взялся уже Все пролагало, короче Так Минус Минус Хороший ствол у него, слышишь? Бан А! а! А! А! Прострелом уничтожил, смотри. А? Дико, например, да? Так, лифт вызвали. А, устанавливаем. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Бусидо 2. Димолитрон. Ну погнали. К вам идет спецназ. Да погнали, погнали. А куда? Почему? чего? Прогревайте двигатели, мы Хорош. возвращаемся! Обратно, типа, да, на вертолет? Так, рассказать бестии о своем плане. Так, это еще не все. Надо скормить это их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, Бестия. Тебе не понять. Тебе не понять. Тебе 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я А куда? Тебе идет еще Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сулка! Так. Займите позицию! Откройте, Минус один! А! Хорош, выстрел в голову есть! Засчитано! Да ну! Вышибли Так, хп восстанавливается очень быстро, хорошо Так, по лестнице поднимаемся, значит, наверх Стреляй! Кого стреляй? Хорошо, команда была, команду выполнила Так, минус, минус А че ждем-то, пацаны, стрелять-то будем, нет? Так Быстренько, быстренько Подключайся так, подключаем быстренько, все делаем быстро, неем нем сиськи и... Продвигаемся. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить всю Как-то сделать Есть побыстрее? Паутина? Без вопроса. Спасибо, Мерфи. Сейчас, на всякий случай... Мать моя киберженщина. Мы в телевидении. Телевиз... Телевиз... Террористическая организация выпустила манифест в котором пригрозило разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно Тауэр. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр найт более Эбуники, в бунтар. такой бунтарь. Такой бунтарь. Будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Arasaka Taur. Все готово. Все, Теперь погнали. Укрыты. Они поднимаются. Беги на крышу. Да, мне вообще по барабану, типа. У меня патронов хватит, как бы я. Ну, я человек простой. О-о-о, это подстава к кстати. Смотри, это шмара, шмара какая. Это Что? вот этот вот киберубийцы это жесткий. Да. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Побежали тогда, Берненко. Уходим, уходим, уходим. Давай лапку. Ой. А что такое взять оружие? Я же нажал взять оружие, Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебе однажды прикончу. ой ой ой ой ой ой ой ой Ты, моя радость, да что случилось? Да он, жив. да он еще жив. Понял, скоро будем. Вот это флешбеки. У нас какие-то, короче, что-то у нас. Бан. Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Это Кьянуриз. Так мы взрывчатые вещества. А ну, чё это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. <laughs> Давай, ты слышишь, Пура? Чё пыришь? Вечно нас, короче, в таких, в таких ситуациях держит, где нам дают люли постоянно. Он ну, стоит же согласиться. Я сейчас тебе расскажу. Я не знаю этого деда. Ставьте нас. Я хочу поговорить с ним наедине. Понятно. Давай идем сюда, дед. С тобой-то точно разберемся. С тобой мы точно поговорим. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. И Но что? Участь страшнее смерти. Я так, там хотел, нас надели какой-то шлем Я не хотел, чтобы он погиб <связь> Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? А, у нас <связь> перевозчик? <перегушь> чтобы положить конец вашему безумию <связь> <связь> Когда люди лгут, они Когда лгут сами себе Смерть все меняет а? Мертвые очень разговаривают. Они обычно говорят правду. Так, ладно, хорошо. Давайте сиськами менять не будем. Когда слушаешь мертвых, скучишь со смирению. Угу. Подойдите к незнакомцу Так К нему, да? То есть мы правильно двигаемся, короче Вот красненький, это Киану Ривз Я его ловлю, как бы, но он ускользает от меня постоянно Так Так Где он? Где он? Не понял он сбежав А, вижу, бачу, бачу иду Бачу иду Смотри, короче, смотри, смотри Смотри, смотри Коснуться незнакомца Такого мы знаем, дядя А ты, ты кто такой? Ты кто такой? А, нет, я буду играть просто, короче Я же не могу играть там 25 часов подряд в эту игру Типа вот сейчас, короче, последнюю серию на, на YouTube выпускаю Uh, то есть вот это вот Сейчас я через 28 минут заканчиваю играть в киберпанк И буду играть Собственно говоря, катать Растить ПТС в дотке Так, лист металла убрать Пошел Убираем А, так это, это же этот Би, uh, это би Убираем все нахер Кайфово. Как же все лагает Текстурки то прогружаются то нет Они маленькие не справляются Городская свалка 2077 год У -у -у -у. Давай ползем Ви, братик выбирайся Руки гориллы мои А куда ползем? Есть какая-нибудь цель у нашего ползения? Давай, двигаемся вперед Выбираемся Так, это что за... Это, это мразь Это он и есть, Декс этот Гнида, которую я выпотрошу Просто он меня схуднет на глазах смотри смотри. О, он тяжелее, чем кажется. Ах, мразь. Слушай, он брать, мне сдал его. Я сделал, как ты хотел. Ему. Давай мы с тобой Мразь, ты убил его, я хотел его убить. Блюдок. Так, сам, я нашел убийцу вашего отца. Это точно он. Да. Надо было матернуться. Надо было матернуться. Боевые стимуляторы у него там все стоит. Как же ты воняешь? Я понимаю, друг. Меня как бы на свалке тут удержали. Ну, сколько времени я тут проводился, да? Вот сколько сидим, да, короче, нам еще не дали никак по с персонажем. Ты слышишь, слышишь, меня? Ты слышишь, меня? Ты слышишь меня? Мне нужна помощь. Применить инжектор. Хорошо. А что происходит? Что? О, это кто такие, да? Э, вы кто такие? Минус. Хорош. Слоумошечку сделали, а? Красота. Давай, давай, давай, давай, давай. Почему? А, потому что так нужно было, да? Вот почему мы не могли его убить. Так и задумано. Хорошо, ладно, двигаемся дальше. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. А, нет, мне еще не дали с этим сделать. Стой. А, все, бачу. Так. Хорош. Хорош, хорош, хорош, хорош. Как, как, как? Где это мразь? Дайте стрелять буду. Бан, бан, бан. А, хорош. Отлетай. Отлетай, сыночек. Сына. Сына. Предатель? Кто? А да кто? Минус. Минус. Минуса нули парня. Ну такое, короче, здесь нельзя было их убить, потому что это была какая-сцена. Интерактивная, да, в которой можно было э, делать какие-то вещи, типа что-то какую-то придавать значимость себе, но. <поткрылся> Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Так, функции боевой симулятор, бдительность, там, тырым Добить. Добить убийцу. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь. Я вас помню. Вы, Вы были... <свеч> Компейки Мы должны ехать к криперу Быстро. Вы хорошо держались, не трать время А я буду тратить а, Виктор, надо ехать к Виктору Сами не доберемся, надо чтобы нас туда отвезли Позвони кому-нибудь Позвонить в Деламейн, сейчас наберу Main. Но почему вы меня не бросите Эй, не а чего вы просто меня не бросите Я же вам только мешаю Лучше звони. Давай, звоним Доломэйн. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания... Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику мести. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! <coughs> Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха. Я сейчас вставлю штекер. Глубоко. Между лимфоузлами под подмышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу Лену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Спасает нас, <свист> самурай наш. Все, мы увика. Мне надо. Да. Отдохнуть. Это твоя кровь? кровь. Мисти! Все, всех спасаем. Мне кажется, этот самурай сейчас будет за нас, потому что он знает, что. А -а что не надо его отца. О, ну надо надо этого. Придется пилить затылочную кость. надо пути нет. надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо чуть-чуть. надо надо надо так, надо надо чуть надо надо надо надо так надо Давай вот так и сделаем, так и поступим. Так, моргаем, что-то видим. Ага. Угу. Ооо. Меня нереально зацепило браток. Меня нереально накурило. Так. И что же нам дадут по взаимодействию, то есть поиграть, так скажем, вообще в эту игру? Ну уже давай. Ну давай. Я жду. Как он там. Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Беспокоится, да? Почему беспокойство у него такое? Ви, ты меня слышишь? Да, ведь все нормально. Как, больно. как себя чувствуешь? Блядь. Вот, самое время. Не знаю, Вик. В ушах звенит. И всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает... От... Ненависти. Я ору что-то... Злобное в микрофон и понимаю, что это не помогает ненависть не ух... <звук> откладываю бомбу под Росака Тауэр было бы над чем долго молчать они убили настоящему никак во сне ви это были не сны это были воспоминания на твоей щепке конструкт личности ну. ты видел его прошлое то есть у меня в голове террорист как то это может быть я вот вижу так. воспоминания другого человека как так получилось не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое. Я и кто, Вик? Кто второй? Киану Ривз, братан. Тони Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Ты меня пугаешь, Вик? Что такое? Mm. Ну, Что ж случилось? В общем, Расскажи тебе быстрее. Осталось недолго, малыш. Что ты сказал? Это как понимаешь? Биочип это Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум. Пару недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим делом, и тогда ты просто исчезнешь. Чё и за дерьмо? Это важно. Ты меня слушаешь? Ты несешь не какую-то дикую хуйню. Я не верю тебе. Знаешь почему? Потому что в этом нет никакого смысла. Что бы со мной ни происходило Должно быть логическое объяснение Должно быть Ты же лучший из лучших Почему ты отказываешься мне помочь? Длинное объяснение или короткое? Я хочу знать все подробности Все Рассказывай все От начала до конца ну, реально, потому что интересно. Хорошо. А, на чипе записан конструктор. Это Джонни Сильверхэнд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло. Да, а потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дэшон. Как я вообще оклемался после этого. Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дэшон сделал в тот вечер много ошибок. На нит из чипа сразу начали тебя чинить Заполнили твой мозг И выгнали тебя на свет В конце тоннеля Те, кого убили, обычно остаются мертвыми Значит, я чудовище Франкенштейна Круто а, чудовище. Доктор Виктор, я твой монстр Круто Тело, это просто тело Его можно улучшить, усилить хромом Хоть взять и целиком, блять, поменять а вот твой разум, а вот разум — это совсем другая история. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс, его нельзя остановить. Блин, дичь. Ти... А нельзя просто выдернуть этот биочип или выключить. Ну реально. Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Вик, И что мне теперь делать? Ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал малыш, Мисти. Еще реально это вот такая вот грустная история. Что за дерьмо? Мы же у нас были такие амбициозные планы. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. Мрак. Вообще в этой игре происходит какой-то сущий ад То есть нас мотает со стороны в сторону С нами ведут себя как с какими-то шавками Как с какой-то шавкой мной и Джеки А теперь по факту мы здесь, короче, вообще ничего не можем сделать Потому что через пару недель мы умрем Может я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. принимая регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. А, да. Так вот, чтобы я быстрее уёбка, Чтобы он быстрее меня убил. Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я Ой, просто даю тебе ей выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. <с Dieses> Сука. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Мы давай отдохнем, братья, после таких новостей. Просто очень тяжелые, э очень тяжелая информация поступает. Мы не можем ничего сделать в ситуации, а, в которой да. сейчас находимся. Времени осталось очень мало и все Она только плохое происходит. Возьми на удачу. А это пуля. Обещай мне, что поспеешь. Миньши, Джеки насчет джеки что он, он очень часто говорил о себе часто говорил о тебе знаешь mm -hmm. мы ведь поссорились перед тем как он уехал на это дело он на тебя не злился ты знаешь наверное да просто жалко что наши последние минуты вместе были такими Ой, бедняги все как мне всех жалко здесь но ну, тебе кому надо отдохнуть пожалуйста поспей уснуть давай все ляжем спать пара недель нам осталось что за пару недель можно успеть сделать Что же здесь происходит Атлетика 20 очков опыта За что не понял Ну ладно, на халяву и то хорошо Как бы здорово Я А вот А вот оно как, да? Хера он хлесткий парень Мне надо покурить где у тебя курина Стать? чё происходит вообще а? как ты сюда зашел взялся откуда почему ты разговариваем ты да мне-то откуда знать не понял ты, блядь, кем себя возомнил? Отвари ты от меня! На кого ты работаешь, говори! Чё? Чё? Чё? Шо за... Чё меня так кошмарит, Реал? Ебаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Ой, как же я залип в это дерьмо. Как фильм смотришь какой-то. Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? происходит-то, йоу! Камон, ребята, дайте мне вникнуть вообще! чё за фильм? Омега Благатый, принять, Спали лекарство. Из моей Меня бесит Нет. этот звук. Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Гнида! Чувствую, сознание соприкасаются? Я словно гниль. Которая пожирает тебя И я не могу это остановить Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться Это только копия Энграммы А есть и другие Должны быть <ты ses> Уходи из моей головы Я тебя убью, уходи из моей головы а -а блять, блять, блять! Мразь, <зачки> примем, примем таблетку да и не говори, братан, я тебя понимаю полностью. Это какая-то ситуация менструация. Тут добрый вечер, дорогие друзья. Чё, блин, нахер происходит? Непонятно, ничего. Так, мы ну в душе, да, моемся. Встаем, снова встаем. Второй акт. Что скажешь? Так, задание обновлено, уровень 16 Новые способности, вечный сон, выйти из квартиры Пополнить боезапас Дополнительно одеть Одежду и снаряжение дополнительно Так Уважаемый мистер Ви, ставлю вас в известность Что тело мистера Уэлса доставлено в клинику мистера Виктора Вектора в соответствии с вашими указаниями Ага Угу Так, здесь... Что висят у меня шмоточки да, Кожаные ботиночки Всякое так надеть Одежду и снаряжение Прочитать письма дополнительные Это что телевизор Телевизор Автомат у меня тут стоит Со всякими чудо штуками Открываем Так теперь смотрим Где то здесь что то должно добыть. По любому же Открыть тайник В тайнике у нас есть э, Всякий шлаг Так, так Это все, короче, берем и продадим Гранаты, короче Берем все Подтвердить эм, У меня шмот, в принципе, достойный Вот это вот все, короче, мне не нужно Это отсылки ведьмака. Это, как бы Извините меня, устарело Хорошо Пополнить бы... Вот. Бачу. Надеть одежду из снаряжения. Прочитать письма, так. Снаряжение. Что это все такое? Почему так много? А -а -а, понял. Так, снаряга. Голова. Надеваем на голову 15 единиц брони. Кепочек, да хрень еще. Кепочек взяли. А, в принципе, так, дополнительный урон врагам с наивысшим уровнем угрозы. Давай, нет, оставим, короче, синюю, потому что там стоят импланты эти. Здесь новое, 69. Уменьшение урона от взрыва. Берем, да, вот это можно так, маневренность. И 5, уменьшение урона от взрыва. Так, 61, вот это все можно развалить. Зажать, разобрать. Так, все разбираем, короче. Хлоп, хлоп, хлоп. У -у -у, отлично. Лицо. На лицо мы надеваем что? 19 единиц брони, 19,9. А, это разбираем, это надеваем. Да, собственно говоря, майка. Майку, майку, майку. Армейская 61 броня. 61 61,47. 9,9. Там 67, короче. Надеваем либо такую, либо рубашечку. Оставлю рубашку Оставлю рубашку, не хочу Кофту Так, вот это все дерьмо мы, короче, скидываем с себя Потому что у нас лютый перевес Нужно будет просто пушки потом достать и продать Ноги 38,9 Оставляем ноги такими Здесь мы что-то уменьшаем Уменьшает урон От отрицательных эффектов на 8% Хорошо, давай повесим Повесим Uh, Опять-таки, вот это все мы продаем, ну, точнее, разбираем. Может быть, когда-нибудь что-нибудь здесь скрафтим и будет у нас все хорошо. Так, ботинки по-любому надеваем. Uh, нет, что ли, не надеваем? Придется синие, короче, но эти разберем тогда. Все это тоже разберем. Так разобрали на деле короче почему штаны не прогрузились мне интересно очень интересно убрать использовать вот бинты посмотрим как это будет все выглядеть а если сосна то я бы хотел оставить да да оставлю такое Так, прочитать письма Применить Сообщение Парень, задолженность Так, так Все понял В сети тут все понятно Так а мэру, короче, ответить Город, Давай, ответим. Такимура, ответим Надо встретиться Приходи в дайнер дома Зачем? Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось Это случится еще не скоро Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру Времени ждет Дайнер дома. я буду там угу. Вот ты как, да? Вот ты, блин, что придумал, короче, хорошо Ладно, попробуем что-нибудь с этим сделать Пистолет, пулемет. А, уберем. Вот этот конго, стандартный пистолет, используется. Отмена. 155, 196. Короче, м -м. попродаем всякое вот это дерьмо. Так, пистолет, пистолет. Так, так, так, так, так, так, так, так. Сколько нам дадут баблата за все это? Надеюсь, нормально сыпят это много у меня насобиралось, кстати Говна всякого Так, по пушкам дробовик есть, ручной пулемет дробовик 158 а, Ну, как вам сказать Это все мне понадобится все равно Дробовик 155 188 Пистолет Пистолет здоровый Кепочки продаем обязательно Много ж бабла стоит Ну Так, таблетки есть это все ко есть. Тут какие-то прицелы. Миллион прицелов. Угу. Это что? Олег позволяет носить короткий урон при скрытой атаке. Глушитель, короче, понятно. А это все занимает место у меня или же нет? Интересно. <смех> Вес 0. Понял, короче, можно не продавать. <смех> так. <смех> Да сколько можно? Столько мне всякие пишут. Так, полученному предмет, кровь и... и кость, клен отслеживает задание. Кровь и кость. Ранчера Нанда, или что-то там. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал обязательно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу наших прохождений. А с вами был Юбогейм, всем... ノこちら実行 7 1